Второй этаж, он неутепленный, мансардный. Дети здесь летом отдыхают. Мы одну из комнат показываю. И вот таким образом у нас в сторону идет дверь. Сейчас покажу, что здесь у меня. Маленький шифонер сделал. Это не шифонер, а просто закрытые полки. И вот так выглядит дверь в сторону. То есть это такая ниша получается. Ниша втором на втором этаже. То есть, вот видите как. И вот мы решили, я все называю, это такая темная комната хламовник. Потому что очень много каких-то вещей, которые есть смысл. Ну, сгрузить, спрятать. Вот видите, матрасы какие-то у меня тут, одеяло. Когда приезжает большое количество людей, конечно, все это надо куда-то складывать. И вот, каким образом у нас Начинается наша работа по благоустройству хламовника, я все говорю. если у меня какие-то чемоданы вот стоят, да, чемоданы. Надо превратить все это в какую-то систему определенную. Вот посмотрите, как начало происходит. Начало сделали, вот так вот обшили. Такая ниша получилась. Такая ниша. Это вот начало работы благоустройство ломовник это собственно мое желание потому что здесь можно сделать вот полочки в эти ниши если поставить какие-то ящики пласт пластмассовые пластиковые пластиковые можно складывать одежду летнюю убирать сюда можно обувь убирать вот а так я здесь конечно он травку сушу всевозможную вот. вот это у нас начало такой работы так хотелось мне это просто очень хотелось вот. не знаю что получится это начало ламовник Ушивка стен продолжается. Я хотела показать эти панельки, которыми обшивается все. Сверху вот даже дошли уже. Это все шифонер. Старый шифонер, который мы разобрали. И вот он так пошел в дело. Видите, это уже потолок подбивается. Стеночки вот так подбились. Ну, в общем-то, хорошо. Тут еще по торцу, конечно, будет. Другая обшивка, самое главное вот пока сделать пока сделать вот эти стеночки, вот они уже и сделаны, видите как хорошо получилось, старый шифонер весь пошел в дело, вот такой будет потолок, процесс потихонечку идет, видите как получается, сейчас останется вот эта большая стена, у нас конечно материалы нет, такой шифонер не настолько велик, ну, придется что-то купить и обшить вот эту сторону, чтобы было... И торец тоже, торец. Вот так тихонько мы двигаемся к цели. Тихонько-тихонько двигаемся к цели. Будет достаточно большое пространство. Мне нравится, работа двигается. До кончания еще не скоро. Хотелось бы показать конечный результат того, что сделано. Посмотрите, все обшили мы здесь. Были полочки такие от старого какого-то офисного гарнитура нам дали. Они, конечно, не очень такого приглядного цвета, черное, но вот так получилось. Так, и все, вот тут у меня еще пока коробки стоят. Все какие-то стеночки от шифонера, перегородки. Они все нашли свое место от старого шифонера. Вот они. Видите как? Все-все-все пошло в дело. С этой стороны мы, конечно, купили фанеру, потому что большой объем такой. И вот получилось, что я так вот фанеры сделала. Видите, какой, какой функционально большой получился простор. Вот такое функционально дополнительное место получилось. Достаточно большое. Видите, как все можно сюда складировать. Это, конечно, не конечный результат, потому что я вот тут хочу какие-то полки, чтобы были поставлены. Но во всяком случае, работа закончена. Осталось только провести свет, потому что это временная переноска. Вот тут выведен свет уже. все. Заделан, все аккуратно, хорошо. Видите, как? Ну, может быть, еще дополнительные штрихи. Купим дешевенький, дешевенький плинтус деревянный. И вот поверху, чтобы не совсем уж так плохо было, плинтус гостин. В общем-то, работа сделана отлично. Таким образом выглядит комната, подсобное помещение, которое доделали на сегодняшний день. Здесь вот сделана полочка такая. Под полочкой стоят контейнера, которые купила в светофоре. Вот они, в них что сложено? Обувь, вот, например, здесь летняя. Да, сейчас они нашли свое место. Вот здесь вот ролики, внучки. Здесь у меня матрасы сложены в углу. А здесь такая сделана... Перекладина для вещей. Тоже сезонно менять, чтобы очень удобно. вот Надо, конечно, прикупить еще чехлы для верхней одежды. но ну, для одежды. И теперь можно уже будет тут все это вывешивать. Весь материал, какой у нас был, он, в общем-то, нашел свое место. Прям мне нравится даже. Был у нас такой Старенький палас. Лежал-лежал. Наконец-то он отлежался. И как раз он по ширине вот здесь вот встал. Чего ж лежать-то? Много лет уже лежит сложенный. Вот разделили на две половинки. Здесь остатки. Здесь тоже остатки линолеума были. Какие-то тоже лежали в сарае. Ну и здесь вот у нас чемоданы. Пару стульев тоже хотели было полку, но ну, наверное пока не надо, как понадобится, так это уже можно сделать все вот дополнительное такое подсобное помещение у нас появилось мой хламовник готов я довольна очень довольна хотела показать как вот с этой стороны смотрится это помещение оно, конечно, не очень большое, но в то же время будет функционально использоваться. Очень хорошо у нас шифонер здесь ушел, старый, который, в общем-то, стоял так, без дела, досточки. И вот все они тоже ушли. Все ушли в дело, все вот тут и потолок. Ну, пришлось купить только фанеру вот на эту сторону и плинтуса. вот купили, чтобы законченный вид был провели свет но на удивление все мне очень нравится это помещение даже при желании можно сюда поставить раскладушку ой какая уж я довольная прям раздовольная если есть какие-то маленькие помещения их можно конечно пристроить сделать и использовать по назначению мир вашему дому друзья мои